Бисмиллях. Ассаляму алейкум и Сегодня мы с вами пройдем 85-ю суру из Священного Курана, из Джуза Аммы. Аль-Буруч называется Сура Аль-Буруч, то есть башни. Башни Аль-Буруч. Итак, Сура Аль-Буруч, башни, 85-я сура, 22 аята, бисмиллях. Алхамдулиллахи роббалalamin и салату и бия и алмурсалин Мухаммад Бисмиллахи рахмани рахим Опять клянется Всевышний Аллах. Субханаху вата'аля. Вассамай. Клянусь небом. датель Буруджи. Небеса, которые обладают вот этими аль буруч Башнями или созвездиями Зодиака. Вассамай. датель Бурудж. Клянусь небом. Обладателем созвездий Зодиака. Затиль Бурудж. Вассамай. Клянусь. Я клянусь небом. Вау, здесь клятвенная. Датель Буруч, обладателем созвездий Зодиака. Вальяуми. Вальяуми. Аль-Мав'уд. Аль-Мав'уд. Вальяуми-Мав'уд. Вальяуми-Мав'уд. Яум – это день. Аль-Мав'уд. Мав'уд это обещанный день. Вада «Ва это вот вада «ва обещать. Обещать во многих языках это слово встречается. Вада. «Ва Вад это обещание. Если ты даешь обещание и не выполняешь, это одно из качеств мунафика. Значит, альяумуль Аль мавауд это день обещанный. День обещанный. И Аллах шпан клянется этим днем. «И клянусь днем обещанным» «И клянусь днем обещанным» То есть тот день, который обещан «Ля, Иляхи, Иллахи, Иллахи» «Ва Вашахиди «Ва Здесь два слова встречаются. У них одна и та же основа. Шагада. Шахид это свидетель. Машхуд свидетельствуемый. Вашахиди И я клянусь свидетелем и свидетельствуемым. Вашахиди у Кутеля, асхабуль ухдуд, ухдуд, ухдуд – это ров, рвы, ухдуд. Кутеля, да сгинут, да сгинут, Кутеля, да сгинут, да будут погублены, асхабуль ухдуд, собравшиеся урва или обладатели рвов, да, сгинут обладатели рвов. Утиля Асхабуль Ухдуд. Это очень известная история, когда верующих людей многобожники уничтожали, и они вырыли большие рвы, наполнили их дровами, разожгли огонь и бросали туда верующих людей. Верующих людей. Это до, еще до ислама. Когда христиане... Веровали во Всевышнего Аллаха. Прямо по центру города, на дорогах, они вырывали большие рвы. Потом людей там сжигали, и потом закапывали, и обратно делали дорогу. И ходили спокойно. Представляете, насколько они были неверующими во Всевышнего Аллаха. И что они творили. Аллах Субтитр, говорит, да сгинут собравшиеся урва кутиля Кутеля асхабуль ухдуд. Кутеля Асхабуль Ухтуд. Что они делали у этого рва? Аннар, затель Вакуд. Аннари, датель Вакуд. То есть огонь. Ров был огненный. Затиль Вакуд. То есть поддерживали растопкой этот огонь. Аннари, датель Вакуд. Рва огненного, поддерживаемого растопкой. И вот эти асхабуль Ухдут, они сидели на этих рвах, сидели по краям этих рвов и смотрели. Смотрели, как верующих бросали в огонь. Идхумалайха куруд. Вот они уселись возле него. Куруд, то есть хада, это сидеть. вот они, гум, они, алейха. Расселись, уселись возле этого рва. Идхума алейха куруд. Или у этих рвов. У этих рвов. Вахума алейха мая фалуна билму Шагада, мы же сказали, свидетельствует. Свидетельствующий. То есть они, эти люди... Обладатели этих рвов, которые специально они их вырыли для того, чтобы убивать верующих людей, они сидели, шугуд, свидетельствовали, смотрели, смотрели на, на то, что делают с верующими. Шугуд, будучи свидетелями, того, что творят с верующими, как с ними поступали, как их живьем бросали в эти рвы, и как они там погибали ради ля и, и ля Аллах», а вот эти обладатели, вот эти безбожники, они сидели и смотрели. И смотрели, шугут. Ля ля Сидят и наблюдают, как будто это не настоящее, представляете, просто вот сидеть и смотреть. Как людей бросают в огонь и наблюдать за этим живых людей, ла живых людей верующих, вагум аля ма яфалуна бельмуминина шухуд, будучи свидетелями того, что творят с верующими, ла хаула в лакуате илля бильла, кому минум илля юмну бильлахи лаазизи лахмид, ума кому на кому это? Вот интиком, есть слово такое, интиком. Интиком это вымещать зло. Только за то, что эти люди веровали в Аллаха. Вот их, вся эта месть их была лишь за то, что эти верующие поверили в Аллаха. Уверовали. Они все за свидетельство сказали «Ля и ля Публично. И эти многобожники сразу сказали, мы тогда вас всех убьем. И сразу вырыли рвы, сразу разожгли огни, костры и стали бросать этих верующих людей в огонь. Вот это интиком их был, интиком. На это? Вымещать. Вымещали они свою злость. Верующих людей они самым скверным образом уничтожали. Ва мана И они вымещали свою месть, только за то, илля, ай -мину", за то, что те люди уверовали, имам, ай-юкмину, за то, что они уверовали Билляхи, за то, что они уверовали во Всевышнего Аллаха, субханного тааля, аль-Азиз, могущественного, аль-Хамид, достохвального, илля, ай-юкмину, биллях, аль-Азиз, аль-Хамид. Представляете, сколько они вместе жили, сколько они сидели, на улице встречались, сосед с соседом, женились, может быть, там, или работа у них была общая, там, какой-то бизнес вели, какие-то торговые дела они вели. И в конечном итоге, за то, что эти люди приняли ислам, за то, что они покорились и уверовали во Всевышнего Аллаха, могущественного и достохвального, эти проявили к ним свою месть свой интиком. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха, могущественного, дастахвального. И это, смотрите, это было до ислама, около 2000 лет назад. И сейчас это то же самое происходит. За то, что те люди, которые уверовали в Аллаха, то же самое с ними сейчас и происходит. И ты сейчас не увидишь, чтобы ягуды против э, христиан или буддисты против ягудов. Нет, все, все другие общины, все против мусульман. За что? Только за то, что мы уверовали в Аллаха могущественного достохвального. Ля илляха илляллах. Ля илляха илляллах. Ля илляха илляллах. Эту суру нужно 10 уроков проводить. Расшифровывать, рассказывать каждый аят. АЛЛЯВИ лягу МУЛЬКУ вал арт АЛЛЯВИ ЛАГУ МУЛЬКУ вал арт Аллах Субханава Могущественный, достохвальный Тот, у кого мульк над всеми небесами и землей. Ему принадлежит все. Ему принадлежит все. Весь мульк, вся власть ему над небесами и все, что на, в этих небесах находится и над землей. И все, что в этой земле и на земле, все ему принадлежит. Аллаху Субханава Та'аля. Лягу мульк. Я верю в него. Я верю в моего Создателя. Создателя это, этих небес и этой земли. аль мульку самавати валь-Ард. И ему это все принадлежит. Это земля Аллаха Субханава Та'аля. Эти небеса Аллаха. И все эти президенты, они сами рабы Аллаха. Хотят они этого или не хотят? ал мульку самавати валь-арт. Вуаллаху аля куллишай И Аллах субхану таля. Опять шахид, шахид свидетель. Над каждой, над каждой вещью. Всякой вещи он свидетель. Аллах субхана таля, аля кулишай ин шахид. Аля куллишайн мы говорим. Здесь, аля кулишай ин шахид. Он все видит, он все знает, он обо всем ведает. И свидетельствует свидетель над каждой вещью, маленькой или большой аллаху аля кулли шай иншаит мульку самавати валь арт а еще а как же а как же раз у него мульк ему принадлежит власть над небесами и над землей и он над каждой вещью свидетель которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах, Субханаху свидетель всякой вещи. Аллах, Субханаху ва свидетель всякой вещи. Ну, давайте вернемся к избожникам, которые сидели у рвов огненных и смотрели, как мучаются верующие люди. Инна лявина. Фатануль-муминина, валь-муминат. Сумма лам ятубу, фалахумазабу джаханна му алахумазабу-харик. Лаха улакутайла Инна фатану. Фитна. Фатану это фитна, вот. Глагол фатану. Они, которые устроили фитну, которые испытывали. Испытывали, кого они испытывали? Верующих мужчин и верующих женщин. Аль-Муминина аль у Аль-Му'минина альму муминат Аль-Му'минина верующих мужчин, аль-Му'минат верующих женщин. Инна лавина. Поистине, Аллах Субхану Аталию, говорит, поистине те, которые фитну сделали. Фитну делали они по отношению к верующим. Они им говорили, хочешь спастись? Хочешь спастись? выходи из этого, из этого очереди. Эта очередь сейчас в огонь будет брошена. Выходи. Уверуй в наших богов. Это фитна. Это страшная фитна. Они вот делали фитну. А потом, если они не покаялись, смотрите, потом они, если не раскаялись, Сумма потом, лям ятубу, потом они, если не раскаялись, фалахум адабу джаханнам, фалахум, тогда им адаб наказание джаханнама, валяхум, адабуль хареку, и им адаб наказание наказание хареку. Хареку это огонь, обжигающий. Ля который сжигает наказание сжигающее инна те, минат поистине те, которые испытывали верующих мужчин и верующих женщин, а потом не раскаялись. Для них наказание гиена и им наказание обжигающее. Смотрите. Это Аллах обещал всем этим беззаконникам, многобожникам, всем, которые фитну делают среди мусульман, верующих. Ля Иляха Илля -илях Аллах. Ля Иляха Илля -илях -илях". Это истина. Это истина. Эта история была около двух тысяч лет назад. И, и сейчас это все происходит. До сих пор это все происходит. И вот этот аят им. Инна лядина фатану аль муминат. Суммалям ятубу я тубу. мадабу джаганнам. Покайтесь. Покайтесь, Аллах Сунарталя призывает всех к покаянию, даже таких беззаконников. А что касается верующих, инналь ладина аману. А что касается верующих поистине те, которые уверовали в салихат и творили добрые дела. Лахум джаннат, лахум джаннат. Во множественном числе, смотрите, джаннат, атун, когда добавляется, алиф и та» в конце. Это множественное число указаний на множественное число сады. Им сады. Таджри ангар. Под которыми протекают реки. Четыре реки. Вода, мед, вино, молоко. Протекают под этими садами четыре реки. Прекраснейшие, прекраснейшие реки. «Залик Альфаузуль Кабир» Это говорит «Великое преуспеяние». Альфауз Аль преуспел. Как некоторые э, сахабы, когда они погибали, они говорили «Фузду». «Фузду, араббель Каба». Клянусь Господом Кабы, я преуспел. Они уже, перед смертью, они уже видели, уже видели то, что их ожидает. «Залик Альфаузуль Кабир». Это великое преуспение. По истине те, инналвина, Аману, Иман у них, Аману, уверовали. В амину салихад, которые творили добрые дела. Салихат, праведные дела. Лахум джаннат, им уготованы сады. Таджири мин тахти халь ангар. Таджри это протекают, текут реки. «Мин тахтига» – «тахт», тахт – это «под». «Мин – «аль-ангар» – «под этими садами текут реки». Далек аль -фаузул кабир – аль-фаузу-ль-кабир». Вот это и есть великое преуспеяние. Кабир – великий. Огромное преуспеяние – это. Поистине тем, которые уверовали и совершали праведные дела, уготованы сады, под которыми текут реки. Это великое преуспяние. Вот это великое преуспяние. А не то, что сидеть, сидеть на, на краю рвов и смотреть, как страдают и мучаются люди. Ля илля хайллах. Инна батшароббика, ляшадид. Эй, вы беззаконники, смотрите, инна батшароббика, ляшадид, инна. Сначала Аллах спонтал, сказал поистине усиление. Он усилил свое слово, он усилил свое предложение. Инна батшароббика поистине хватка батш, батш хватка поистине хватка твоего Господа роббика. И потом еще лям добавил, Ляшадит лям еще для усиления, поистине, хватка твоего Господа, можно было сказать, шадидун, шадидун суровая. А когда он еще лям добавил, ляшадит еще усилил, очень суровая, очень суровая, инна, здесь две частицы усиления, инна и лям. Инна батшароббике поистине хватка Господа твоего сурова. Иннаху поистине он хуа юбдиу ваяид юбдиу ваяид юбдио это начинает Юриду это повторяет Юриду, юбдиу ваяиду инну хуа юбдиу «Ва юаиду» Поистине, Аллах Субханава начинает и повторяет «Иннаху «Ва юбдиу» «Ва «Ва Гафур» «Ва Гафур» «И он прощающий» «Аль Гафур» «И Аллах Субханава прощающий» «Прощающий тех, которые покаются» аль вадуд любящий, любящий своих искренних рабов. Вахуаль-Гафуру аль-Вадут. И он прощающий, любящий. Зуля-Арши-ль-Маджид. маджид арши зуля арши маджид Он обладающий троном. Он владыка трона. Арш, это трон. Аль-Маджид, славный он. Зуля аршиль Маджиду. Аллах ал маджид славный. Зуляршиль-маджид, владыка трона, славный. Фаалюл лимаюрит. Фааль. Фаль это тот, который много делает. Фааль то, что он желает. То, что он желает. Фааль – премноговершащий то, что он желает. Или то, что пожелает. Фаалью лима юрид. Премноговершащий то, что желает. Фаалью лима юрид. Лима юрид. Лима юрид. Галь – атака хадису аль-джунуди. Хадисуль Джунуди. уль Хадису Джунуди это рассказ о войнах. Хадисуль Джунуд Джунуд. Джундун это воин. Джунуд войны. Войска. Хадисуль Джунуд рассказ о войнах. А дошел ли до тебя Галь вопрос? Галь это вопрос. А дошел ли Атака? Кя это к тебе. Ка это к тебе. Дошел ли ата? Галь, Атака? Галятака. Хадисуль Джунуд. Дошел ли до тебя рассказ о воинствах? Галятака хадитуль Дошел ли до тебя рассказ о воинствах? Галятака хадитуль Джунут. Фирауна васамуд, а также о фараоне и самудянах, фирауна Уасамуд. Воинство, воинство фараона. Бесчисленные воинства фараона. Самудян. Какие они были, самудяне, истории, если посмотреть. Фирауна васамут. О фараоне и самудянах. Галятаки хадису ль Фирауна васамут. самуд. кефару. ладзина Фи такзиб. Балил ладзина. кафару. Фи Однако, Баль, алладина те, которые кафару проявили куфр, не уверовали, они находятся в такзиб. Они опять-таки находятся в во лжи. Обвиняют верующих во лжи. Они продолжают обвинять людей во лжи. кафару кафаруфи такзиб. Такзиб обвинять но те которые не уверовали продолжают обвинять во лжи болилядинакафару кафару, viп у аллаху у аллаху но аллах миуара смотрите миуара <doomed> он их сзади мует он <Fol> охватывает <Android> объемлет их аллаху со всех сторон Аллах понатали их даже сзади он их охватывает никакого не будет никакого не будет э, варианта отступить убежать и набат мы это уже до этого читали поистине хватка твоего господа она очень суровая и здесь говорит «Валлаху аллаху мивуара мухайт! даже объемлет их сзади, охватывает мухайтун, мухайт. Аллах же объемлет их сзади. Валлаху ми Пусть же убоятся эти неверующие. Пусть же убоятся те, которые инналлядина кафару фитакзиб, которые обвиняют, продолжают обвинять верующих мусульман и выступать против мусульман. Валлаху ми варайхим мухайт Валлаху ми варайхим мухит. Аллах объемлет их сзади. Кто бы он ни был. Валлаху ми варайхим мухит. Мухит. Баль Хуа Кур'ан. Баль Хуа Кур'ан. Маджид. Ла и ла И то, что мы с вами сейчас проходим, это самая великая книга Самые великие слова. Бальгуа Кур'ан. Маджид. Но это славный Коран. Но это славный Коран. Дай Аллах всю жизнь заниматься этим Кораном. Изучением Корана. Пониманием его смыслов. Пониманием его аятов. Что Аллах нам оставил. Что Аллах хочет нам донести. Бальгуа Кур'ан. Маджид. Но это славный Коран которому не приблизится ни ложь. Ложь ни спереди, ни сзади. Ля и, ля и ля Ни сверху, ни снизу. Это Кур'ан. Это слова Всевышнего Аллаха Субтитрова. Но это славный Коран. Фи ля ухин махфул. Фи ля ухин махфул. Фи ля ухин махфул. Который находится в хранимой скрижали. Он и в наших сердцах, и в, в тех мусхафах, которые в наших домах и в наших мечетях, и Он еще махфул, и Он еще находится в хранимой скрижали, в хранимой скрижали этот а находящийся в хранимой скрижали. Ля илляха илля لا إله إلا الله محمد رسول الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك